Происходит призыв сущности, дорогие друзья. Время пришло, и Орден собрался в просторной комнате, усеянной символами, чтобы совершить ритуал. Мы начали петь гимны. Неофит Гильем снабдил нас всех новым, особым типом благовоний, которые, по его словам, необходимы для установления связи с божественной сущностью. Вскоре они напитали воздух, и песнопение моих коллег постепенно переросли в монотонный гул. Я почувствовал, как отделяюсь от своего тела, поднимаясь все выше и выше, пока мощная сила не притянула меня к себе, дав почувствовать связь с чем-то поистине огромным и древним. «Это должно быть и есть божественная сущность», – произнес мой собственный голос внутри, выразивший мысль вместо меня. Я вспомнил, что должен задать вопрос, и собрал для этого всю свою волю. «Что же мы можем выбрать из вот этих четырех вариантов?» Поведай мне о силе Солнца, о природе звезд. Скажи, что скрыли от нас боги. Открой мне самые темные секреты этого мира. Либо Солнце, либо звезды. Я вот, вот эти два варианта пока не хочу выбирать. А... Мы все-таки до сих пор еще э, до сих пор изучаем звезды. Так, где это? Вот, мы изучаем звезды, образованность плюс один. Построили обсерваторию, и так до сих пор не выяснили. Э, Пока что до сих пор у нас не было никаких ивентов, связанных с этим. Возможно, баг, но, скорее всего, просто мало времени прошло. Итак, о, дух. Лови мне о природе звезд. Может быть, что-нибудь, может быть, как-то это поможет нам продвинуться дальше в нашей цели. Так, и, и, и, и, и, и, что же это принесет нам? Кстати, тем временем у нас вот. Да, вот, я об этом хотел сказать. Так, э, рано утром епископ Жослин уже ждал меня снаружи, и, и мы вместе направились к ближайшим холмам, чтобы собрать редкие виды трав. Напомни мне, какие из них ядовиты? Действительно. Божественная сущность дала мне загадочный ответ на мой вопрос. И в течение многих дней после ритуала я пытался понять, что он означает, но безуспешно. Хотела ли сущность, чтобы я достиг... Постиг смысл ответа или нет, уже не важно. Это выше моего понимания. Я хочу ли заключить, что недостоин этих знаний. Что? нет? Ну как так? Минус 100 престижа. Отнимает у нас... Ну, ладно. Слава богу, нам еще хватает престижа, чтобы претендовать на титул светлейшего дожа. Ну, блин, это обидно. Что у нас не получилось. Еще благочестие, благочестие начало уходить в минус. Печально, печально. Но что поделать, не всегда же успехи до да успехи. Так, Энрико Дандола и Наталья э, сообщили, что у них родился сын. Его назвали Доминика, Доминика Дандола. Здорово, классно, круто. Епископ Джослин мне очень помог. Без него я бы не справился. Несколько дней мы искали редкие травы как на вершине, так и у подножия холма. И оба так устали, что вынуждены были закончить поиски. По крайней мере, мы нашли кое-что ценное. Два растительных ингредиента будет добав добавлено на нашу сокровищницу. Так, и что же это? Какие же у нас ингредиенты? О, щас... Ой, сейчас... Ой! Сейчас, сейчас я все это прочитаю. Так, Образительный союз Махмуд-Карахнит. Кто это такой? Ну, ясно, прекратил свое существование. Так, цветок фиалки и лимонграсс. Классно, здорово. Новое государство. Султан Махмуд II Кабулистан принял судьбоносное Решение покончить с кочевой жизнью и осесть на земле, известный как Кабулистан, который станет новой родиной для всего тюркского народа. А, то есть он раньше был, а, я так понимаю, он раньше был кочевником, а сейчас стал... Теперь здесь Кабулистан. Здорово, круто, по... хорошо, что нас это никак не волнует. А, пог... а, до вас дошли тревожные слухи. Поговаривают, что ваш маршал Микеле ведет себя... Весьма недостойно в Задарских землях. Он использует своих солдат, чтобы вымогать деньги у местных жителей. Так, он лишится должности. Я разберусь этим позже. Ну, в принципе, Задар э, — это не наша провинция, это провинция Хорватии. Ладно, мы закроем глаза на его преступления, потому что он такой замечательный э, полководец. Мы не будем на это просто обращать внимания. Да, кстати, еще в прошлой серии я планировал, и я совсем забыл про это, про то, что мы хотим... Что? Нет, не хочу. Не хочу я наказывать никак Микеле, пускай живет. Так, эм, я хотел напасть на Абондансо Кантарини и захватить провинцию, э, точнее, захв сделать захват Фактории в провинции Задар. Так, мы, естественно, обви об объявляем его войну. Так, мы объявили ему войну, прости абонданцию, но не нужно было спать с нашей э, женой. Так, поднимаем поднимаем нашу армию и осаждаем. Так, отдаем приказ осадить провинцию. Все за дар под осадой, но при этом это не помогло нам. Э, это никак нам не помогло. Для того, чтобы победить в этой войне, я так понимаю, нам нужно разбить его армию. Она находится сейчас вот здесь. Так. Пойдем. Пойдем. Давай грузимся на корабли. Почему кроме Асторы, никого нельзя назначить лидером? Наверное, потому что сейчас Микеле выполняет задание. Тренирует ополчение. Так, мы ему запретим делать это. Отменим ему задание. Так. И поставим его во главу Естественно, нашей армии. Так, и Астора будет командовать флангом. Пускай он не очень подходит для этого, но, но, но, но, но, ну, пускай, пускай. Пускай хоть чему-нибудь не только же, не только же вот в науке нам иметь успехи. Надо бы еще и это доказывать, то, что мы достойны быть правителем и участвовать в битвах. Так. Блин, надо было подождать, надо было подождать до тех пор, пока, пока, пока подымется боевой дух. Я надеюсь, что, <пока> я надеюсь, что мы переживем эту битву. Смотрите-ка, у него быстрее. Так, мексиканская битва. Мои войска действуют превосходно, и моя грудь раздувается от гордости, когда мы продолжаем продвигаться вперед. Я поворачиваюсь, чтобы ответить на зов солдата, стоящего рядом, как вдруг острая боль пронзает мою ногу. Стиснув зубы, я слышу. А, лежи, лежи, бухой придурок. Так. Андреа. Андреа Конторини. А у него 4, а у нас минус 8. Хм. Хм -хм -хм. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, мы сейчас не ранены, мы в полном рассвете сил, может быть, нам повезет, <связать> может быть, нам повезет, давайте, мы же храбрый. <связать> Что? Мой э, оппонент э, устает, его движение становится, становится медленнее, стрэнглхэлэд, не знаю, <связать> короче... Я метнул свою голову ему в живот, он упал, а его кишки вывалились на землю. Ого! Ого! И он умрет еще. Наша первая победа в поединке. Асторе, я тобой горжусь. Молодец, молодец, ты смог, у тебя получилось. Он победил в поединке. А, круто! Мы получаем 50 престижа. И еще прирост престижа. У нас будет и опыт поедин поединков увеличивается, и боевой опыт увеличивается. Здорово, круто. Так, <с> теперь у нас минус 5. Личные боевые навыки. Это супер, это здорово, это круто. И мы еще убили Андрея Конторини. Мы убили родственника Абонданцо. Мы отомстим всей твоей семье, всю твою семью перережем. Ой, надеюсь, это не слишком жутко звучало. Патрици Пьетро объявил войну. Бдениеско-Контаринийская война за область Сиения. То есть еще Фальера против тебя ополчился. Хоть и Фальера наш враг. Ну, мы считаем его своим врагом. Да-да-да. Да-да-да. О, все, смотрите, сто процентов. Даже не нужно ничего делать. Просто предлагаем ему мир, выдвигаем требования. Да, он сдается. И у нас новая фактория в округе Задар. <laughs> Эх. Так, и все. И возвращаемся домой. Все, мы вернулись домой. Ага. Так, распускаем флот. Распускаем армию. Пока нам больше они не пригодятся. У нас теперь... Так, что я хотел-то, что хотел посмотреть. Теперь у нас 4 из 4 провинций. Максимальное количество факторий достигнуто. Все, можем сидеть, балдеть. Так. И пускай наш маршал еще тренирует ополчение в округе Задар. Так, и когда мы уже станем светлейшим дожем? Скажите мне, пожалуйста, я очень хочу уже стать светлейшим дожем. Когда уже Жованни Дзя не умрет? Надеюсь, против него сплетет кто-нибудь заговор? Или он заболеет какой-нибудь смертельной болезнью? Потому что, ну, мне неохота. Мне неохота э, самому это делать. Ладно, подождем, посмотрим. Как оно, что и дальше, что, где, как, когда будет. <смех> так, чтобы повысить... Э, чтобы повыситься до уровня адепт в э, в обществе герметистов. Нужно набрать 1000 очков. Ну, мы пока копим постепенно, потихоньку, помаленьку. Когда-нибудь накопим. Как же много у нас модификаторов. Так, Мария с пьяну... Мария с пьяну сболтнула в таверне о моем заговоре с целью убить человека по имени Пьетро Фольера. Об этом теперь знают все. И зачем только я посвятил свои планы эту пьяницу? С моей репутацией закончено. Ну, прости уж, извиняй, Пьетро Фольера. Теперь он тоже наш соперник. «Однажды, проходя мимо монастыря, вы заметили монаха, пишущего картину. Вы внимательно наблюдали за ним и восхитились композицией цветами и тонкими мазками его кисти, приносящими жизнь в простой кусок холста. Этот монах – отличный художник. Куплю его картины и украшу ими свой особняк потрясающий, а теперь пора есть». Мы можем просто, видимо, купить 30 престижа за 10 монет. А почему бы нет? Я не против. Жаль, что эти картины никак не добавятся к нам в, в сокровищнице, например. Так, ну что ж, Пьетро Фольера. Мы, несмотря на то, что ты нас раскрыл, мы все равно тебя убьем, рано или поздно. Кстати говоря, можно изготовить... Какое-нибудь какое изделие. Например, смертельное оружие, набор доспехов, изысканное украшение. Набор доспехов я себе хочу, чтобы нас, чтобы нас не ранили в поединке. Сначала сделаем себе набор доспехов, а потом уже оружие будем делать. Надеюсь, денег к нам хватит. А если не хватит, то просто откажемся от услуг. Будем постепенно копить деньги, а не тратить Это более, так сказать, прагматично Более правильно в нашем, в нашем случае Кстати, как там дела у Бабалии? Она родила ребенка? Да, она родила Андреа Андре Конторини И он бастард Мальчик-бастард, да И он является частью дома Конторини Ну что ж ну что ж, такие вот дела. Да, не думал, что я, не думал я, что мы будем так воевать против дома Конторини, ведь из этого дома была наша жена, у нас очень много с ним связано. Так, мой маршал Микеле рассказал мне о выдающемся мастере броники, проживающем в, в округе Закинф. Он посоветовал пригласить этого человека ко двору, чтобы посмотреть на его работы. Если ему удастся впечатлить меня, я сделаю особый заказ для себя. Прекрасная идея, Микели. У нас что, мало своих мастеров? Да, пригласим его к двору. А, пригласим его к двору. Так, um, что? Сварить зелье эвдемонии? Что это такое? Зелье, поднимающее дух. Ага. Наверное, для того, чтобы избавиться от черты в стрессе. Надо попробовать. Так, защита прежде всего. Сделайте мне хорошие доспехи. А, так, когда мои эксперты заверили меня, что навыки мастера Броника выше всяких похвал, я пригласил его к себе. Он представился как мастер Борсо. Борсо бронник, И сделал знак своим помощникам, чтобы те при принесли примеры его работы. Желает ли ваша честь нечто подобное? Спросил он. Защита прежде всего. Сделайте мне хорошие доспехи. Давай не вступает в брак по, по той или иной причине человек не желает вступать в брак так набор доспехов значит отличный выбор ваша честь сказал мастер борсо и подал знак помощнику который уже несколько минут а, принес три новых набора доспехов он продолжил ваша честь обратите внимание перед вами три разных примера качества выбор зависит от ваших потребностей готовности заплатить нужную сумму у нас есть только один вариант потратить 100 монет мне нужно что-нибудь качественное, чтобы можно было применить в бою. Закасать набор доспехов достойного качества. Эти доспехи дадут прибавку к месячному приросту престижа. Будет у нас копиться престиж. Это здорово, это классно. Военный навык и личные боевые. Все. Тратим деньги. Эрмингарда Дела Герардеска. Кто это такая? Почему нам говорили? А, да, мы... Убили ее мужа когда-то. И теперь она сама умерла от крипа. Так. Принуждение к миру внутри страны. Следующий дождь Джованни уведомляет о решении Совета Закон о принудительном мире. Ага. ага. Понятно. То есть мы пока что не можем ни с кем воевать внутри страны. Отправившись в мастерскую, я увидел, как мастер и моя дочь Флора обсуждает свойства разных металлов и их сплавов. Несомненно, все это тормозит, работает над моим заказом. А мне не страшно, я могу и подождать. Флора многому научится. Кстати, посмотрите, как она стала выглядеть. Блин, посмотрите, как здорово. Она прям вообще точь-в-точь, точь-в-точь похожа на Рикарду. Божечки мои. Ну, она до конца жизни останется монахиней. Это грустно. Смотрите, она монахиня, и она еще и циничная. Циничный скептик. Эх, еще и она завистливая. Блин, жалко, жалко. И ведь пророчили. Большое будущее. Ладно, пускай Флора учится. Чему хочет блин такая печалька просто от того кем стала наша флора но у нас еще есть э, камила и филиппа и еще может быть э, э, э, жоанна нам <подарит>, подарит сына или дочку Сегодня мастер Борса через своего ассистента передал мне набор доспехов. Как ни странно, результат превзошел мои ожидания. Это довольно элегантное и удобное оружие. Главное, эффективность. Кольчужные доспехи. Нам добавится сокровищницу. Так, кольчужные доспехи. Они добавляют нам личные боевые навыки плюс 5. И еще прирост престижа 0.25. И военный плюс 1. Хороший, хорошая вещь. Но качество 1. Но это все равно хорошо. Так, эм... Я здесь видел кое-что очень интересное. Задар. А, они оспаривают титул жупания Задар. То есть, они хотят... Э, блин, они хотят захватить Задар. Угу. Угу. Ну, естественно, мы поучаствуем в этой войне. Но мне интересно. Э, он просто хочет захватить эту провинцию? Или он поддерживает наши претензии? Хотя нет, тут нет нашего портрета. Поэтому, скорее всего, Задар, захват побережья. Захват побережья. То есть, когда мы победим в войне... А, мы получим... Смотрите, Патрица Астор Капони получит титул Жупания Задар. Хорошо, мы, естественно, присоединяемся к этой войне, потому что нам, как никому другому, она выгодна. Возможно, мы сейчас повысим свой уровень... Э то есть мы будем не просто обладателем дома Капони и города, вот здесь вот, города Цара, но еще у нас будет провинция, мы станем графом, ну, точнее, не, не графом, потому что граф это в феодализме, а мы станем кем-нибудь другим, очень более крутым, но немножко, совсем чуть-чуть, но это уже что-то. Ну вы поняли. Так, мы, естественно, поднимаем войско. Так, мы... Да блин, выделись, пожалуйста, выделись. Так, мы поставим здесь во главу э, Микеле. Уже по старой схеме мы это все делаем. Вы выберись. Как-то странно. Так, Микеле мы поставим. И себя мы тоже поставим в главу армии. Так, и нужно еще 21 день, чтобы закончить строительство осадных орудий. Так. Милостиво, Патриция, столь желаю жить вам в гармонии процветания. Я с радостью принимаю ваше предложение присоединиться к вашему миру. Пусть же трепещут наши враги. Все здорово. То есть по итогам этой войны мы получим себе провинцию. Ну, как я понимаю, у нас будет не просто, у нас будет прям целая провинция в нашем распоряжении. То есть это, это очень высокий рост по сравнению с предыдущими, по сравнению с теми предыдущими десятью сериями, которые у нас были. То есть мы буквально поднимаем свой уровень. И это только начало, ребят. Только начало. Так, бениско кантаринская война закончилась. Угу. Специальным указом установим принудительный мир. Хорошо. Так, принудительный мир э, вступил в силу. Мы теперь не можем воевать э, против э, других патрициев на протяжении в течение 59 месяцев. 59 месяцев, это, я так понимаю, 5 лет? Это да, это 5 лет. 5 лет мы не сможем ни с кем воевать внутри страны, но зато мы сможем воевать и биться с, с нашими внешними враг, врагами. То есть мы... Э, ну, мне нравится вот этот вот правитель, э, Джованни Третий. Он более, так сказать, ну он более умный по сравнению с предыдущими правителями. Он не изгоняет евреев, он добрый семьянин. Он просто трудится ради развития государства, чтобы расширить Венецию и утвердить ее на международной арене. Все, все вместе давайте, все вместе взялись за руки и уважаем Джованни Диани. <связать> Ведь мы когда-то еще хотели его убить Но я уже, я уже передумал, я же передумал. А, Еще после Джованни Диани Придет еще более хороший правитель Это Асторе Капони <связать> Энрико Дандола Посмотрите-ка, рожает и рожает Ну, в смысле, его жена рожает и рожает Ди Все больше и больше детей Так, Шибеник под осадой Мы осадили Шибеник, Теперь мы Город нет, город Цара мы, естественно, не осаждаем, потому что это наш город а Егип... епископство Книн Мы осаждаем прямо сейчас. Это добавит нам военного счета еще больше. После того, как мы осадим все провинции здесь, мы будем, мы будем следовать за вот этой армией. Мы будем следовать за армией Подесса ну То есть, это главная, главная армия Венеции. Отлично, отлично, мы повышаем отношения с нашей женой. А, будем за ним следовать. То есть, тут, тут две тут две тысячи, будет ходить по всей Хорватии. Да, по Хорватии же, да, по Хорватии. <гас> <гас> Ребята! Микеле умер. Микеле умер. Какая же жесть. Ну, вот на этой вот печальной ноте... Я думаю, мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилась серия, ставьте лайки. Пишите комментарии, естественно. Всем до следующей серии. Всем пока.